Привет! Я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Сегодня мы продолжим полет по нашей галактике Млечный Путь. И мы рассматриваем дальше удивительные объекты созвездия Большого Пса. Один из них сейчас перед вами. О, это Красный Гигант? Нет. Это красный сверхгигант. Эту звезду называют в Большого Пса. Она, как и красный гигант, стала такой в процессе эволюции, и она тоже приближается к финальному отрезку своего существования. Это одна из самых ярких звезд в Млечном Пути и одна из самых больших известных звезд. По диаметру... В игре большого пса больше Солнца в 1420 раз. Если поместить ее на место Солнца, то поверхность звезды будет находиться между орбитами Юпитера и Сатурна, а все планеты от Меркурия до Юпитера, включая Землю, оказались бы внутри звезды. Астрономы подсчитали, сколько времени понадобилось бы Свету, чтобы облететь эту звезду. Вы помните, с какой скоростью движется свет? 300 тысяч километров в секунду. Это самая большая скорость во Вселенной. Так вот, облет Солнца со скоростью света занял бы 14,5 секунд. А на облет этой звезды свету понадобилось бы более 8,5 часов. По объему в Y большого пса. Примерно в 3 миллиарда раз больше Солнца. Это один из самых массивных красных гигантов. Один кубический километр звезды имеет массу примерно от 5 до 10 тонн. А почему она стала такой огромной? Она и раньше была огромной. В разряд сверхгигантов переходят объекты в диапазоне от 10 до 70 солнечных масс. Отличительная особенность гигантских и сверхгигантских звезд состоит в том, что они при всех своих колоссальных размерах содержат лишь 5, 10 или 20 раз больше вещества, чем Солнце. Это значит, что плотность таких светил очень низкая, вы помните, что плотность – это масса вещества, приходящаяся на единицу объема. Так вот, на единицу объема приходится так мало звездного вещества, что плотность в игре большого пса в миллион раз меньше плотности комнатного воздуха. А что ожидает эту звезду в будущем? В финальной стадии звезды, произойдет гигантский взрыв, который называют «сверхновой». Сверхновой называется не звезда, а ее взрыв или вспышка. Звездное вещество разбрасывается при этом с огромной силой на многие световые годы вокруг, и из него впоследствии формируются новые звезды. Так 5 миллиардов лет назад появилось наше Солнце и планеты вокруг него. Мы еще встретим остатки сверхновых в ходе нашего путешествия. А когда она взорвется? Астрономы предполагают, что в игрек большого пса взорвется в ближайшие сто тысяч лет. И что, от такой звезды ничего не остается, даже белый карлик? На этот вопрос вы сможете ответить сами, когда посмотрите на мониторе отрывок из фильма «Смерть звезды». Сильно сжатое ядро после взрыва остается нетронутым. Представим, что Землю сжали до размера теннисного мяча. Это нейтронные звезды. Некоторые вращаются с невероятной скоростью — сотни оборотов в секунду. Когда первые, так называемые пульсары, были открыты с помощью радиотелескопов, их сигналы принимали за сигналы других цивилизаций. Когда был открыт первый пульсар, ему присвоили имя LGM-1, что в переводе с английского означает «маленькие зеленые человечки». Первая публикация об этом стала научной сенсацией, но потом астрономы начали открывать пульсары один за другим и поняли, что это нейтронная звезда, результат взрыва сверхновой. Предполагается, что в нашей галактике приходится приблизительно одна нейтронная звезда на тысячу обычных звезд. Представьте себе, по массе нейтронные звезды сравнимы с Солнцем, но радиус такой звезды составляет лишь 10-20 километров. А если масса звезды была больше 30 солнечных масс, то она тоже становится красным сверхгигантом и взрывается как сверхновая, но в результате появляется нечто куда более странное и удивительное – образуется черная дыра. Как оказалось, такая черная дыра есть в центре каждой галактики, в том числе и нашей, и мы попробуем в ходе путешествия по Млечному Пути подлететь к ней поближе, Тогда и поговорим подробнее о природе черных дыр. Итак, если масса звезды составляла от 10 до 30 масс Солнца, то после стадии красного сверхгиганта на месте взрыва сверхновой остается нейтронная звезда. А если масса звезды была более 30 солнечных масс, то после стадии красного гиганта на месте взрыва сверхновой образуется черная дыра. А теперь ответьте на несколько вопросов. Только не сразу, а дайте подумать всем, чтобы выбрать правильный ответ. А затем... Я покажу, кто может отметить правильный ответ на нашем мониторе. Правильно. Отлично.